Энергетический ресурс, который будет забирать второй эд, огромен. огромен. Да? Поэтому вуню это тот ресурс, тот резерв, с которым вы пойдете. Радость может закончиться. Целостность нет. Первый эд, который мы с вами пробудили в себе, это качества природные, существующие в каждом человеке. Но в каждом человеке они проявлены по-разному. Вот восемь качеств абсолютно одинаковые данные, как дар богов каждому человеку, но при этом, при всем чего-то больше, чего-то меньше, у кого-то своя дорога, у кого-то своя сила, у кого-то есть договор с землей, у кого-то нет договора с землей, у кого-то проявлен внутренний огонь, у третьего еле теплица. от этого зависит все остальное. Все остальные руны являются предыдущим итогом предыдущих и соответственно бунья как руна целостности будет у каждого своя. А что это такое руна целостности? Это ваша по сути и есть, прообраз вашей бытийной массы, ваша самодостаточность. Что вы есть сейчас из себя, если к вам ничего не добавлять или если от вас ничего не убавлять? И вот это состояние легкого вакуума, про которое говорили некоторые коллеги, да, и которое, возможно, прочувствовали и вы сейчас, как Некоторая закрытость от пространства, от мира, непривычная, она как раз и говорит о том, что вот это и есть состояние той целостности, которую вы к сегодняшнему моменту добились. Высокая эта целостность, невысокая эта целостность, вы можете судить лишь только по эффектам. Насколько легче вам стало выполнять задачи, которые вы перед собой ставите? Да, нет. Насколько вы стали интересны окружающим, ведь окружающие, они по большей части как паразиты, да, чувствуют, что человек и силе прибавилось, надо от него отгрызть кусочек обязательно, а тут все многовато будет. <свят> Опять же, желание избавиться от излишков, желание избавиться от баласка тоже является очень важным показателем. Правильно, и мы с вами говорили о том, что вунья, она бывает в двух категориях. Просто как руна радости удовлетворения происходящему. Силы пробуждены, все хорошо, да? чувствуешь себя живым, чувствуешь себя отчасти нужным. Да? И это эмоция, это эмоция. Радость это всегда эмоция, как надежда, как ожидание чего-то. Это все равно астрал кипит, это все равно астрал горлит. Но целостность это уже иное, это когда количество перерастает качество, когда точка сборки. С поднимается на ментал. И на этом уровне эмоций уже как таковых нет. Есть их оценка, есть их осознание, но не переживание. Руна Вунья, если точка сборки поднялась на ментал, она дает как раз состояние внутренней целостности. Излишества не надо. Меня не надо дополнять до целого никем и ничем. Я уже есть целый. И в этом состоянии мне не надо брать, я могу отдавать, пусть немного, но могу. Я уже могу совершенно по-другому распоряжаться своим временем, я могу совершенно по-другому принимать решения. Это говорит о том, что трансформация совершилась, но в вуньё это не конечная форма. Теперь это состояние надо усилить, закрепить и конечно же развить. Сейчас она такая, ваша бытийная масса, какой-то у нее удельный вес, мы никогда не применяем цифр, да, никакую шкалу, никакую градацию оценки, потому что это было ему неправильно. Любая градация это всегда человеческое измерение. Да, кто мы такие, чтобы оценивать себя в каких-то удельных единицах. Мы лишь можем сравнить, вот было до, вот стало после. До было вот, стало после вот. Больше, больше, значит прибавилось. Меньше, меньше, значит убавилось. Но если мы сумели за 8 рун первого это чуть двинуть свою и прирастить себе уровень бытики, уровень количественности и качественности сознания, значит, мы способны делать это и дальше. Это ведь не конечная форма, да? значит, мы способны делать это и дальше, все достижимо. А значит, есть внутри какие-то качества, которые без рун не позволяли этого сделать. Ну что, все живут одинаковую жизнь. Да? Ходим по одним и тем же улицам, смотрим один и тот же ящик, семьи вроде бы как у всех традиционные, нетрадиционных нет. То есть получаем опыт свой житейский в привычных одинаковых условиях, которые положено получать в эту эпоху, в этой державе, в этой культуре, в этом языковом слое, то есть все же одинаково, правда? Но просто один почему-то в этой одинаковости умудряется себе стремительно приращивать бытийную массу, а кто-то у кого-то не получается, сидит и ждет, когда ему на диван принесут. Значит, внутри есть какие-то качества, которые заставляют ожидать, что принесут на диван, которые заставляют проигрывать тому, кто не ожидает и стремится выше. И вот этих качеств нужно будет избавляться, конечно же. Осознавать для начала, а потом избавляться. И этому у нас будет посвящен весь второй эт. Бытийная масса человека должна прирастать стремительно. Когда мы с вами говорим о касте воинов, мы говорим о том, что это сознание людей, которые живут ментал и выше. И ни в коем случае не ниже, потому что ниже это уже более нижние касты, нижние чины. Руны как инструмент воина предполагают, что работать вы с ними осознанно будете только лишь в том случае, когда ваша точка сборки зафиксируется, закрепится и получит право существовать на ментале, не рискуя, что внешние обстоятельства, внутренние обстоятельства опять уронят ее ниже плинтуса. Для этого должно быть качество устойчивости. А поскольку мы с вами занимаемся не психологией, а магией, мы говорим о том, что мы должны понимать за счет чего приобретаются эти качества устойчивости. Нам не нужен просто результат, нам нужен результат плюс знания. Так? так, И вот этому будет учить нас второй этап. Он будет нас учить осознавать собственную ущербность, та, которая как раз заставляет падать ниже плинтуса. Поэтому я вам и говорила, и повторю сейчас, это самый тяжелый эд. это самый тяжелый, потому что несмотря на то, что работа энергетическая не в пример первому эту, там по энергетике было мощнее всего, здесь психологически было сложнее всего, потому что осознавать собственную ущербность и осознавать собственные ошибки, что может быть тяжелее. И тем не менее, если вы это, с этим справитесь, поверьте, вы впоследствии справитесь со всем. Восемь шагов. Укрепитесь духом, это сложно, но нужно. И чем честнее вы будете смотреть на все эти процессы, не боясь оценивать себя именно с этих качеств, с качеств тормозящих вас, с качеств не дающих вам взять, что положено взять на природную силу по праву, доказать, что вы имеете на это право конкурентно среди себе подобных. Вот если вы со всем этим справитесь, значит вы в дальнейшем справитесь абсолютно со всем, что может подсунуть вам хитрая судьба и злодейка жизни. Вунья будет являться камертоном всего, что мы будем с вами делать. Поэтому Вунья это вот то состояние, в котором вы пришли сегодня. Каждая последующая руна как-то будет отражать вунью. Причем, в отличие от первого это их алгоритмика немножечко иная. Там мы с вами помним, да, первые руны мы брали тройками, помните? Да? Феху Урус дает Турисас. Вот какая Феху, какой Урус, Турисас их делает средним арифметическим, так сказать, уравновешивает. Да? Потом Турисас берется за основу, как критерий оценки. Только Турисас, не Феху, не Урус, именно Турисас как результат. И он уже показывает, вот есть Ансус, вот есть Райда, и они в совокупности дают Кена. И вот это Кена что-то делает с Турисозом, то есть оно либо делает, усиливает вашу решимость, либо перенаправляет ее в, в каком-то другом, направ... в каком другом э, векторе. А потом были Геба, которая уравновешивала все эти силы, уравновешивала. Райда Киена уравновешивала Туриса уравновешивала Антус, она все стянула воедино и сказала, да теперь на основании этих объединенных сил с учетом обязательного закона равновесия вот тебе Вунья, вот тебе твоя бытийная масса, вот тебе твоя целостность и она какая-то, какой-то удельной величины. У кого-то чуть побольше, у кого-то чуть поменьше, у кого-то она восстановилась и стала целостной, у кого-то она не восстановилась. И вы это видите, что это не целостность, это пока еще раз dry. значит чего-то не хватает, значит внутри есть какие-то проблемы. У того, кого в Унде приобрела форму целостности, вы будете наблюдать, как она меняется, эта Унде, то есть растет ваша целостность, увеличивается бытильная масса. Тот, у кого, кто не пришел пока на Лунью к состоянию целостности, а всего лишь переживает состояние радости, с каждой последующей руной будет наблюдать, как радость медленно уходит. И взамен ней приходит несколько иное качество, которое мы как раз и называем целостностью, а вам еще пока предстоит его постичь. И каждая руна второго это, она уже работает не, в, не по алгоритмике первого тройками, а последовательно, одна за другой, степ-бай-степ. Но что-либо меняя в, своем внутрь, в своих внутренних качествах, вы будете видеть, как меняется Вуньо. А раз меняется Вуньо, значит, впоследствии будут меняться и Хагалас, и Наут, и Иса, и так далее, и так далее, все руны второго этапа. Там корреляция идет постоянная. Пока она еще не полная по, всему структуру, по всей структуре футарка, не полная по всей структуре сознания, но по тем рунам, которые уже будут введены в сознание, вы будете это видеть, как каждая введенное предполагает, что последующее будет именно такой. Мы во втором эти будем изучать и изменять себе внутренние качества, качество собственных возможностей.